празднование в честь сорокам учеников в Себастийском позе и вот Праздник совершается там, по новому 22 марта, но в связи с тем, что завтрашний день совершается особая служба, потому что это неделя седмица пустопоклонная, и следует среду седмица особая служба, посвященная Христу, то, чтобы вот, не смешивались две службы, два таких празднования, День новому, день мучеников Севастийских переносится на один день назад. И сегодня празднуется его их память. Напомним вам, напомню вам кратко их жизнь и бытие. Жили они в начале 4 века. Тогда, как вы помните, в 313 году святой император Константин Великий издал указ, по, по которому христианам подрешала свобода верисповеда. Прекратились гонения на христиан. Но э, у него был сопровитель Ликини, который управлял э, восточной частью э, Римской империи, и он был убежден в неизвестен в Ликини, и э, в своей части империи решил искоренить христианство. И, готовясь к войне с Константином, он решил очистить от христиан свой войск, поесть измен, поесть боясь к христианам, на Константин. И вот в это время в армянском городе Севастии, Армения, тогда это Великая Армения, простиралась в большую территорию. Севастия находилась на территории современной Турции, восточной части Турции, Малая Азии. И вот в этом городе был одним из двоначальников Агриколай, который был ревностным сторонником музыческого. И под его началом была дружина и 40 капотокийцами, выражаться Это были храбрые воины, которые вышли победителями без многих сражений. И все они были христиане. И Агриколай потребовал, чтобы они принесли жертвы к богам. Они отказались. И тогда Агриколай залучил их в темницу и <coughs> начал э, мучить сорок э, воинов разными мучениями. В то время и э, в Севастию прибыл некий сановник по имени Глисий и устроил суд над войной. Всячески принуждали они их к тому, чтобы они отвлеклись от христа, к тому, чтобы принести жертвы языческим богам. Но, христи... но, христи... но христиане, э, воины севастийские, отказывались, говоря, ты можешь сделать нам все, что угодно, возьми наше воинское звание, возьми наши жизни, но для нас нет ничего дороже Бога. Несколько раз проходил, продолжался, повторялся суд и допрос над, э, над святыми, но все воины оставались непреклонны. И вот в это время была зима, стал сильный мороз, и святых воинов раздели, повели к озеру, находившемуся далеко от города, и поставили по страже льву на всю ночь. А чтобы словить их волю, неподалеку и перепурастовели жарку в баню. И вот в первом часу ночи, когда пол стал нестерпимым, один из водов не выдержал и бросился бегом к баню. Но этого приступил порог, как упал замер. А в третьем часу ночи Господь послал отраду мучникам. Неожиданно стало светло, лед растаял, и вода в озере стала теплой. Все стражники спали, вот стал только один по имени Аглая. Подлинув на озеро, он увидел, что над головой каждого мученика появился светлый венец. Аглай считал 39 венцов и понял, что бежавший воин лишился своего венца. И тогда Аглай разбудил остальных стражников, сбросил с себя одежду и сказал им «И я христианин!» и присоединился к мученикам. Стоя в воде, он молился «Господи Боже, я верю в Тебя, в Которого эти воины веруют, присоедини меня к ним» господоблюсь да пострадать с твоими рабами. Вот так на исполнилась притча Христова, которую мы только что сейчас слышали, притча о работниках 11 часа, который как бы в последний момент стал э, христианином, исповедовал себя христианином и получил венец. на венец. Наутро истязателей с удивлением увидели, что лучники живы, а их стражника Билая вместе с ними прославляя места. И тогда воинок вывели из воды и перебили им Годиум. Во время этой мучительной казни мать самого юного из воина Капиона убеждала сына не страшиться и терпеть все до конца. Тело мучеников положили на колесницы и повезли на сожжение. Его еще дышал, и его оставили лежать на земле. Тогда мать подняла сына на своих плечах, понесла его вслед за колесницей. Когда Меритон испустил последний вдох, мать положила его на колесницу рядом с телами его святых сподвижников. Тела святых были сожжены на костре, а обукрившиеся кости брошили в воду, чтобы христиане не собрали. Спустя три дня мученики явились во сне блаженному Петру, епископу Севастийскому, и повелели ему предать погребение их остаток. Епископ с несколькими гривеньми ночью собрал остаток а мучеников и в честь похоронил. Севастийских, особенным образом совершается в русской церкви. Вот такой это особый день великих постов всегда совершается, мы празднуем их память. И не случайно это так, как предполагается, одно из предположения, что первым епископом, первым киевским епископом, киевским митрополитом, который был послан на Русь киевское княжество после крещения киевлян святым князем Владимиром был именно Севастийский еписк, митропатфеофилакт, епископ Севастийский. И вот он, по-видимому, и принес оттуда из Севастии вот э, особое почитание этих мучеников, с памятью которых было связано э, крещение Руси. И на, Русь, на Святой, Святой Руси тоже исполнилось вот это э, Евангелие, Евангелие, которое мы сегодня читают, Потому что Русь была крещена как бы в одиннадцатый час, вот, когда уже многие, многие страны приняли христианство, Русь приняла христианство, э, и э, была крещена, и э, началась славная история э, русской святости. Но вот не случайно еще мы празднуем памятных Мучеников именно Великим Постом вспоминаем о крещении Веси, потому что время Великого Поста – это еще есть время воспоминания крещения каждого из нас. Ведь Великий Пост – это вообще изначально было время подготовки к Таинству Крещения. Оглашенные готовились к этому Великому Таинству порой не один год, но последние 40 дней Великого во время особой подготовки и великую субботу те, кто готовился принимали таинских крещений поэтому богослужение сам строй службы великом после, он напоминает вот об этом оглашении подготовки э, будущих новокращенных этому великому таинскому великим постом у не читается отрывки из Ветхого Завета вот есть, это, э, такое Научение происходит, и многие святые, мы знаем, произносили проповедь специально огласительной, святитель Иоанн, святитель Амбосин Диаврадский, Кирилл Иерусалимский, вот именно великим постом, особым образом, руяя священное писание Ветхого Завета и готовя будущим Богом еще принять этого. Так. Но одновременно это и для каждого у нас тоже воспоминание, он очень, <как> и каждый из нас тоже, естественно, крещен. Но вот сейчас мы порой относимся к крещению, как, не то чтобы к какому-то, какому, какому действию, нет, конечно же, да, но в то же время для многих людей крещение является каким событием, каким оно было, вот особенно в ранней церкви, в древней церкви, крещение понималось и понимается сейчас, как, во-первых, рождение для новой жизни, для жизни с Христом, а во-вторых, как воскресенье, воскресенье нового человека, ветхий человек, греховный человек умирает и воскресает нового человека, который признан жить по Богу, по Христу. Не случайно как раз-таки, ведь китайское крещение совершалось на Великую субботу, так оно не Пасха, Пасха, воскресенье Христова, и каждый укрещенный создавал что-то. Вместе со Христом воскресает из мертвых. Христос Его воскресает, воскрешает вечную жизнь, но вечная жизнь, жизнь с Богом, она э, уже по совсем иным духовным законам идет, чем э, ветхие. Ветхие, ветхая жизнь, да, по ветхому закону, по закону греха. Но вот, увы, мы об этом часто забываем мы забываем о том, что мы уже воскресли за Христом, что чая учаем мертвых, но первое воскресение мы, с уже пережили, и вот нам нужно быть достойными этого. Мы воскресли за Христом, значит и наша жизнь должна быть уже иной, жизнь, э, в которой не должно быть места греху. Э, это, мы знаем, что на практике не бывает. Да. Ветхий человек хочет все равно проявить себя. Он умер, но как бы не до конца. Но вот мы должны прибегать к Господу и Спасителю нашему, чтобы Он э, воскрешал нас из мертвых, чтобы Он э, побеждал живущий в нас в грех и мучающий нас грех, чтобы для нас и для в том числе, каждая пасха была тоже совоскрешением со Христом. И в этом, конечно же, наша ответственность за нашу душу, за нашу жизнь, ради которой Христос зашел на крест. Будем об этом помнить и молясь святым мученикам Севастийским, как называет апостол Павел, облако свидетелей имеет такое, да? будем нести с терпением, дача на поприще, взирая начальника, в на совершителя, в на веру, спасителя нашего Господа. Слово Христа.